Доброе утро, друзья! Стою у маленького-маленького прудочка. Смотрю, там два молодых утёночка. Удивительно притихли, а у меня с собой ничего нет, чтобы их покормить. Зато хотя бы я сниму этот прекрасный летний пейзаж. Здесь так тихо, спокойно, странно. Повернули головки. Хотелось бы что-нибудь им бросить. Вообще, вы знаете, все утверждают, что уток, лебедей кормить хлебом нельзя. Однако это совершенно неправда. Это миф. Я буквально недавно Читая про птиц, вычитала, что кормить их надо, а хлебушки они даже сами размачивают и только потом кушают. Вот так. Не верьте ничему, что вам рассказывают порой. Сами до всего доходите, но дальше я пойду к морю и попробую его снять она там вряд ли будет слышен мой голос, потому что я стоя здесь слышу, как шумит море и вот так раскачало вчера был такой сильный ветер, Ой, а солнышко-то не было и дождя не было не состоялся, на море раскачалось. нет, они все еще здесь и никуда, никуда не уплыли, где родителей не видно. Ну, родители тоже, наверное, где-то неподалеку. Может, туда дальше, там такая протока идет, углубляясь ближе в сторону дю. Вот такой вот вид. Пойду, немножечко пройду, сниму, чтобы вы увидели окраин улепые парк прибрежный все здесь вычистили ну, немножко травка появилась а так прекрасно березы а вообще этот мир прекрасен больше всего мне нравится Утро. То есть встать бы назорки и сходить. Но, к сожалению, природа человеческая ленива. И если еще с возрастом болезни добавляются, людям ничего не хочется делать. желание особые куда-то деваются. Силу перед компьютером, ткнул YouTube и сиди, весь мир с тобой. А нам всем людям необходимо двигаться. И двигаться надо много. Тогда наша жизнь будет комфортнее, потому что мы будем здоровее. А для здоровья надо трудиться. Ничего не дается просто так. Везде и всегда трудиться. Вот, далее я вижу стоянку. Люди уже приехали с позаранка И по берегу моря по методу скандиналов топают с палками полной грудью, вдыхая Балтийский морской воздух. Но вот, я сейчас тут выключаюсь, Всем добрейшего утра. Когда я приду на берег, я хочу заснять сегодняшнее море. Всего доброго. Пока.